Всем привет, друзья! Сейчас мы посмотрим новый ролик с Home Animations. Секретные экскременты. Поехали! Привет! Ой, поехали! Живая сталь. Что? Так называется серия. Чик, чик, чик, чик. А, я тут кто-то... А, прототип? Ну это да. Нет, не прототип, подожди. А, не прототип, это... КВ6 в плену был. Да. Давно про серии про прототип не было. Кто-то в сумерке. О, вот они, экспериментусы. Прям матрица. Экспериментус. Матрица все-таки в колбах. Честно, хоп и глаз открывается. грязь нет. А я так ждала. У ну, меня Давай, <с давай, чини. Главное побить. уже сенсорный? Смотрите, там был ларец пальчик. Дуло. О, сейчас будет иранец. Надо подойти, да. Блин, ну вот он взял, теперь все знают, что он сбежал. Вообще не тихо. Меня укачало. О. Смотри, вот тебе в голове. Мозги. чтоб ты лучше думал. Это тебе их снесли. Оу. Он единственный снаряд потратил. А как-то он один заложил? А стреляет то много. Удобненько. Он его, он его бросил. Да, не, заложил. Он его бросил. Снова злится? Как то он быстро приходит в ярость. Ух ты <coughs> Значит, хорошо. Прямо раскалился. Это что за чужой? Че Это такое? зародыш танка. Это личинка танка. Ты ну, у него носик жесть. был. И выращивают, оказывается, они органические. Нифига себе! Ну это для меня вообще открытие. Так. А что здесь произойдет? Колбу сливается жидкость, которая была... должно быть продолжение следует. Да нет, еще продолжение серии, между прочим. Как, когда, ну, жидкость сюда. да типа, Что же будет дальше? А, так он его не бросил. Ну ладно, нормально тогда. Он просто обходил вокруг. подпихнуть ну так сообразительно не успел Ага. сколько тут материала я могу тебе предлагать <связь> я могу тебе <связь> предлагать <связь> я через промоку переводил <связь> Он теперь будет А он, может, еще и покрасит? Отрывает прям. Читает конечности, отрывает. Да, я сейчас представил как-то... Крабка, как краба такой, так... а -а -а, Чтобы покушать. Мы <смясцо> А жидкость вытекает, но потихонечку. Подожди, а что стало с той маленькой личинкой танка? Он какой такой интересненький. Проснулся. А вот теперь продолжение следует. Мне кажется, тоже будут злые танки однозначно в колбах. Раз их выращивают немцы, значит они будут на немецкой стороне а они будут злые. Да. Правильно? Дадут еще всем. Если вам понравился выпуск, ставь лайк и до новой серии. Не забывай подписаться на канал и поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А если ты уже подписался, то красавчик.